Жизнь — это с Богом разговор. Не тот записанный вчерашний, а не смолкающий, Всегдашний, который длится до сих пор. Из сердца в сердце напрямик. Так, как внезапный птичий вскрик, Как стук дождя, как блеск лучей Среди намокнувших ветвей. Бог говорит миллионы лет И жаждет получить ответ Без толмочей, без толстых книг. Из сердца в сердце напрямик. Bye. <smart noise>